Если мы сейчас этого не остановим. Они же придут, они же первым делом придут в Крым. Лично для меня, пока я живой, я сделаю все, чтобы их здесь не было. Здесь моя семья. Мне жена сказала: ну, если ты считаешь, так надо, значит едь". За нами российская армия, да? За нами Черноморский флот. Мы сумеем защитить себя. Произойдет действительно самомобилизация. Всем русский мир и слава России! Это Всеволод Траченко и проект Форпост «Около войны». В специальной военной операции помимо регулярной армии активное участие принимают и добровольческие подразделения. О том, как появилось одно из таких подразделений, за чей счет обеспечивается, о мотивации добровольцев и многом другом поговорим сегодня с бойцом казачьего штурмового батальона Таврида Алексеем Борисюком. Меня зовут Борисюк Алексей. Угу. Я руководитель Союза казачьей молодежи Крыма и Севастополя Черноморского казачьего войска. Вот. В марте месяце поехал в зону проведения спецоперации добровольцем вместе с казаками, с нашими, с казаками Черноморского войска в добровольский батальон Таврида, казачьего моего батальона Таврида. То есть ты, в принципе, видимо, имел какую-то причастность к его формированию. Ну, это же в mm. видимо, произошло. Да, совершенно верно. Атаман собрал казаков. Антон Викторович Сироткин, Черноморского войска. И объявил о том, что создается, формируется казачий отряд, батальон. Тогда мы еще не знали, как он будет там отрядом, батальоном или еще где-то из числа казаков Черноморского войска для участия в специальной военной операции. Вот. Все это проходило, скажем так, быстро на ногах в военкомате Республики Крым. Вот. В течение буквально там трех суток. Батальон сформировался, и мы выдвинулись в зону проведения специальной военной операции. Выдвинулись в город Ростов, и оттуда уже выехали в окрестности Мариуполя. Скажем так, просто я, по определенным причинам я не буду называть угу. населенный пункт, как бы, потому что там... Ну, ну не тогда, имеешь на это права. Ну, совершенно верно. Да, и в принципе... Тогда, в принципе, это в начале марта и начал свой существование и наказать штурмовой батальон Таврида. Вот, когда думали э, не хочу хвастаться, но тем не менее, название отряда предложил я Таману и оно, потому что когда начали ну, вот как назовем, должно быть название, как бы, да, красивое, в то же время мы люди русские, православные, казаки, тем более, да, казаки-воины христовы. Угу. Вот, казаки участвовали абсолютно во всех войнах, которые и участвовали, участвуют во всех войнах, которые которых принимала участие Россия, как бы, да, Российская империя, э, Советский Союз, Российская Федерация. Ну, вот, и когда начали там спрашивать, что оно мне, как лидеру мол, давайте молодежь будет думать, сначала хотелось мне, конечно, э, Скажем так, наз... я предложил сначала название «Тавриды верные сыны», кто знает, тот знает, да, вот Паша нас общий знакомый, он знает, откуда это, вот, но это слишком длинно, как бы, и плюс там, скажем так, это из спортивного мира, вот, поэтому мы же живем на берегу Тавриды, потому что Крым, ну, это название как бы тюркское вообще, да, и всего этому названию нашел там 600 лет, а Таврида, но ну, он ей уже почти 2000 лет, как бы, ну, и так как мы живем на берегах Тавриды, И мной было предложено, и старейшины, и атаман поддержали, и приняли решение назвать наш добровольческий отряд Таврида. <говоря> Мог бы сказать, в каком звании, в какой должности ты находишься? <говоря> ну, как бы у казаков звания нет, у казаков есть чины, <говоря> <говоря> да, я сотник. Это старший лейтенант. У тебя рота в подчинении. Нет. Я обычный, скажем так, стрелок. Да. Лейтенант-стрелок? Ну, дело в том, что ну, это же казачий чин. Как бы, да. да. Есть. А, то есть в батальоне ты рядовой? Ну, да. я Нет, в батальоне тоже у меня в моем временном удостоверении у меня звание приказом воинской части, к которой мы приписаны, приказом комиссии части у меня старший лейтенант. Разведчик связист мог бы рассказать вот э, ты сказал что сначала вас э, сначала вы приехали под Мариуполь да? а. а когда собственно первые, в, в, первый бой какой-то случился там это произошло или позже ну скажем так не то чтобы бой но в Мариуполе мы ездили нас попросили помочь э, соседи наши это Одно из подразделений Донецкой Народной Республики вот. попросили помочь там в одном деле. И мы выехали там в количестве, не помню, там, по пяти человек. Мы выехали непосредственно в Мариуполь. Мы проезжали мимо всем известного завода «Азовсталь». И, скажем, там не то что бой, но там произошел обстрел Наша колонна небольшой. Там угу. ехали. Ну, миномет был, и, и работа была похожа на работу снайпера, потому что, ну, потом уже увидели на одном из КАМАЗов следы такие, которые оставляют снайперское отверстия, которые оставляют э, пули от снайперской винтовки иностранного производства. В 19 веке модно было учить французский язык. Какой итог. Казаки на Елисейских полях отдыхали. В 20 веке немецкий язык модно было учить. Советский флаг был поднят над Рейхстаном. В 21 веке модно учить английский язык. Америка, задумайтесь, задумайтесь. Так. Но, к сожалению, пока нам тоже есть о чем задумываться, да, потому что не мы сейчас берем как бы, Вашингтон, а как бы вынуждены уходить из Херсона. Вот, что ты думаешь по поводу собственно, выхода из Херсона? чем это обусловлено, мы там не могли держаться? Ну, знаете, как, как правильно ответить? Ну, во-первых, это решение да, принял главнокомандующий. То есть, да, я солдат, я подчиняюсь приказам. К сожалению, я не имею высшего военного образования, да, я не великий стратег, чтобы судить об этом во всем с этой точки зрения, но если принято решение было такое командующим, то я думаю, это решение обдуманное, взвешенное не один раз, вот. и если так сделали, то это сделали во благо, потому что, ну сугубо мое мнение, да и как говорится, иногда надо сделать шаг назад, чтобы пойти потом несколько шагов вперед, вот что касается той, скажем так, формулировки, с которой был сделан отвод войск из Херсона, ну, к сожалению, я оставлю, или к счастью, я оставлю это при себе, это сугубо мое мнение. Вот Просто единственное, хочется вернуться в историю с форсированием Волги во время, сорок 1942 году, во время Сталинградской битвы, в решающей, в принципе, битвы Великой Отечественной войны. – Ты имеешь в виду сложности, но, с которыми сталкивалась советская армия в 1942 году? – Ну и тем не менее, для поддержки логисти обороны города. логистика же, да, у нас же как трудная логистика, но логистика же была налажена. – А ты вообще считаешь, что корректно сравнивать Великую Отечественную войну, скажем так, вообще характер ее ведения, методы с данной спецоперацией? Ну, параллелей провести очень много можно, потому что, кто бы, э, что не вернулся, смотри, во-первых, Великая Отечественная война, же, это, это мировая, да, это была Вторая мировая война. Сейчас, я могу сказать, идет полноценная Третья мировая война. Ты себе представляешь ситуацию во время Отечественной войны, чтобы СССР обменивали на какого-то там, скажем так, политического деятеля, вот, дружественного нам? Такой вопрос, конечно, немножко провокационный. он откровенно провокационный вопрос, но он же есть. Этот вопрос задают многие, ну не все на камеру, но. Ну скажу вам так, может быть, может быть и происходили такие моменты, а мы об этом не знаем. А может, и не происходить. А как же история со Сталиным, который, э, извините, рядового на фельдмаршала не да, меняет, да. своего сына не стал обменивать? Да, тут ну, тоже, То есть, да. реально представляешь, что там могли быть какие-то договорники, по которым поменяли каких-то людей, которых обвинили в военных преступлениях? Ну, для меня это очень странная как бы, история. Ну то есть я И не я один считаю это странным. Ты э, пошел на фронт в марте месяце, потому что не мог отказаться, или потому что ты очень хотел туда попасть. Вот мог, мог бы рассказать немножко про свою мотивацию. Ну, во-первых, я пошел туда добровольно. Атаман, когда собрал да, казаков и сказал, что вот собираем, он никого никогда, никого не заставлял. И знаете, как бытует мнение, скажем так, постсоветское, да, что, ну, если вот... Там, грубо говоря, главный сказал, надо сделать так. А ты это не сделал по каким-то причинам объективным. Потом будет какое-то отношение, там не так. Знаете, как привыкли вы в это времена вот, Советского Союза, там на заводе. там угу. Совершенно не так. Я Общественное знаю... порисание. Да, точно. Я знаю абсолютно примеры, где многие казаки. не то что, Ну, некоторые казаки не пошли, они а объяснили свои объективные причины там. Действительно, причины были обиды. Кто-то по состоянию здоровья не мог. У кого-то там, ну, там 5-6 детей. И, там, и у одного вот моего близкого. У него очень... Ну, у него старенькая мать. У него двое детей с ним живут. Не с матерью. Mm -hmm. С ним живут. Он один работает. как бы, Ну, понятно, ну, куда он идет. Плюс, это такие люди нужны здесь. Потому что... Тыл должен быть всегда. Я всегда мог позвонить этому, когда у меня была возможность. Я звонил этому человеку и говорил, нам надо сделать там то-то то или там ну, mm -hmm. какие-то моменты сделать. Вот, поэтому и отношение к этим людям вот мы верну... все порядке, все хорошо, потому что это было сугубо добровольно, потому что все зна... все должны были знать, на что идем, потому что все знали, что вернуться могут не все. Кто-то может э, вернуться не, ц... не совсем здоровым, скажем так, да. Кто-то там может без каких-то конечностей вернуться, кто-то еще, кто-то может вернуться в цинковом гробу. Вот. Поэтому здесь это дело сугубо добровольное было. Для меня крайней точкой кипения моего вот этого, да, вот, вот у нас стоит сосуд с водой, если сюда камешка кидаться, водичка будет выходить. Так и здесь, вот крайним камешком для меня было видео, я чисто случайно наткнулся на него в сети интернет, видео. Где группа молодчиков, да, там лет по 25, там до 30, <связать> ибо, да, молодых, здоровых парней. Ну, вот. Хотя это слово не подходит, но тем не менее, вот, этих людей мужского пола зашли, по-моему, в Чернигове в храм во время службы. <связать> Из алтаря вытащили священника и начали его забивать ногами при прихожанах в центре храма. Таскать, ну, все, как бы. Я казак, я православный человек. Ну и да. И вообще, я, когда это видео. У нас очень много, я знаю людей, вот у меня есть знакомые друзья, очень много мусульман, да, я общался и в зоне боевых действий там и с чеченцами ребята, и с осетинами, да, ну, с людьми, скажем так, разных национальностей и другого вероисповедания. И вот этот момент, когда, если посмотреть, любой осудит это, потому что, ну, это неприемлемо. Это вообще неприемлемо. Для меня вот это стало, ну, и... Когда моя семья, моя жена меня спросила, тоже, как бы, вот ты хорошо, ну, она понимала, она видела, я не я до последнего молчал, говорит, да нет, я тут, там, рядышком поеду, там, приеду сейчас, но она прекрасно понимала, она видела, что я себе покупаю, вот все, что у меня одета, как бы, я в этом воевал, как бы, это все, я... она видела, что происходит, она слышала звонки, как, ну, я разговариваю, как бы, да, в квартире по телефону, она, ну, понятно, можно, она Да, можно догадаться, как бы, с, как говорится, смысл этих разговоров всех, и... Есть еще одно тоже, я ей просто показал, ну я не стал, вот это, там и это видео, я показал одно видео, там в YouTube оно есть, можно брать, там где маленькая девочка считает стих про мозгового. Ну, если не боюсь, это ну, в Донецке, что ли. Маленькая девочка читает стих про мозгового, и она читает там, плачет, да, этот ребенок. И люди все стоящие, и мужчины, и женщины, они не могут сдержать слез, как бы, да. Ну и, в принципе, мне жена сказала, но ну, если ты считаешь, так надо, значит, едь. Угу. Ну, как бы, жена прекрасно понимаете, если мы сейчас этого не остановим, они же, приду, они же первым делом придут в Крым. Они первым делом придут в Крым. А, кстати, Севастополь. Вот ты считаешь, насколько вероятно, что они могут оказаться в Крыму? Вот это, я могу сказать, вопрос более чем провокационным. Почему? Потому что вот лично для меня, пока я живой, я сделаю все, чтобы их здесь не было. Здесь моя семья. Да, но ты же находишься на фронте, вот ты находишься на каком-то конкретном участке. Вот Где вы находитесь, кстати? Ну, находились там, Запорожское направление. А Совсем при... недалеко, как бы там. Ну, да, а прийти, может, мимо? С Херсонского, например. Но начнем с того, что здесь же тоже есть люди. И очень большая часть, я буду говорить за казаков, да, так, mm -hmm. я представляю, значит, есть часть казаков, которая как бы в Крыму, находятся постоянно, да, и в случае чего, давайте вспомним 2014 год, давайте вспомним 2014 год, когда мы также сами ждали, так, как они называют, так называемые вот эти по -дружбы поезда там, дружбы там, угу. да, когда они в итоге, не, они даже на полуостров не заехали, когда мы их стояли, встречали на ЖД вокзале, как бы, вот, давайте вспомним аэропорт наш Симферопольский, также вот эти все встречи, ну, вот, да, где мы ждали, Перекопский вал, Чингар, люди не то, что там с Джанкоя, с Перекопа туда выходили мужчины, да, скажем так, занимать оборону какую-то, с Кубани казаки, кубанские донские приехали туда. я знаю. Парни с Беркута приехали туда, встали, Севастополя люди приехали туда, встали, я знаю людей, которые из Севастополя, которые там Я тоже знаю, что в Севастополе там люди были. Просто, да, где Севастополь и где Перекоп, как бы. Нет, мы просто взяли, перекрыли, скажем так, заняли оборону на самом, скажем так, у нас, единственном месте, где, да, понятно, они могут и поворачиваться. Ты считаешь, и по... что если, скажем так, война подкатится к полуострову, то здесь произойдет, скажем так, самомобилизация Это... граждан? Это и нет. Ну, начнем с того, что э, за нами российская армия, да, за нами Черноморский флот, как бы. В Крыму находится, всего Севастополе, находится главная база Черноморского да. флота, как бы И Я думаю, ну, мы, мы сумеем защитить себя. Это во-первых, а во-вторых, как я же говорю, я, да, произойдет действительно самомобилизация, потому что это же происходило уже не раз. Только тогда мы вообще были без какой-либо поддержки, пока да, не пришли, как бы. Это сейчас мы уже знаем, что это были наши доблестные солдаты российской армии, офицеры, скажем так. Вежливые своего... люди. Да, вежливые, которые все знают в Симферополе памятник в центре города стоит, как бы от благодарных жителей, вот и зеленые человечки как называли, вежливые люди, это чуть ли не брендом в свое время стало. И а то сейчас. Аж, тем более народ самомобилизируется, потому что знаешь, что уже и впереди, и за ним, то есть ну, есть российская армия, да, которая защитит своих граждан. Вот на фронте, в твоем подразделении, я думаю, понятно, да, то есть у вас добровольческое подразделение, да, конечно. Как бы. а вот ребята, с которыми ты сталкивался из других подразделений, они все вот нас, основ... ну, особенно, я так думаю, наверное, не добровольческих, а вот мобилизованных, если ты видел и сталкивался с кем-то, армейских. Как они себя ощущают, как бы, вот в боевых этих действиях, да? Они понимают, за что они там воюют? Они мотивированы насколько сильно? Ну, с мобилизованными я сильно не сталкивался, mm -hmm. я, потому что, как говорится, мобилизация началась уже. Частичная мобилизация началась, когда время моего первого, первой моей командировки подходило к концу, как бы, да. и... Вот э, людей, которые заходили, так сказать, мобилизованных, я их не видел в боевых действиях, как бы, да. Я видел, да, я видел там э, людей, мобилизованных в ДНР, да. То есть тех, угу. кого до, до референдума в ДНР мобилизовали, я их видел. Э, там все понятно с мотивацией, я думаю. Если донец до сих пор бомбят. там ДНР мы не говорим. Мы будем говорить а, про материковую Россию. Да, э, с мобилизованной с материковой я не сталкивался. Там. А, что касается регулярных частей наших, да, российской армии, Но ну, я могу сказать, там, во-первых, все контрактники, там срочников, я не видел ни одного срочника. Вот кто бы что-то мне не говорил, там где-то вбросы какие-то... Вот я не видел. Вот я ни одного не видел. Хотя я их видел много регулярных, ну, военных с регулярной армии. Вот. А я так понимаю, вот в моем понимании, если ты пошел на контракт, да, в армию, то есть, ну, это как на работу, осознанный выбор твой, ты прекрасно понимаешь. Да, ну что-то ходил делаешь. туда просто деньги получать, иначе у нас не было бы такой формулировки и термина, как «пятисотый» или за «запятисотился», да? То есть, это же на пустом месте появилось. Ну, для меня, в моем понимании, «пятисотый» – это дезертир. Они же как появляются? Они же сидят до последнего в зоне боевых действий, чтобы приехать, говорить, что я участник, дайте мне… Удостоверение участника боевых действий со всеми вытекающими льготами, какую-то награду может где-то получить там, да, получить зарплаты, да, ведь у нас, как у военнослужащих, у контрактников, насколько мне известно, у них там зарплата, оклад один, и плюс, когда они находятся в зоне боевых действий, у них там совершенно другой, оклад намного выше, чем они здесь, скажем так, награждены, да, ну, скажем так дома получают, да, и намного выше, как бы. Деньги я могу сказать неплохие. я точных сумм называть не буду, потому что точно я не знаю, знаю только со слов, как бы, вот людей, с которыми я общался. Но, но цифры я могу сказать очень достойные там суммы, а, вот. И они ж сидят до последнего, а потом резко они за 500ились, как сейчас, да, вот, ну, новый термин, он, он же появился во время вот. Да, во время он появился. А, да, груз 500, как его многие называют. Они же, когда им ставят там, боевую задачу, там, пойти, к примеру, там, ну, вот я слышал: в одном из подразделений э, значит там был там, взвод штурмовиков, да, скажем так, ну, им поставили задачу пойти там. Просто пошуметь надо было, да, ну, чтобы, скажем так, не то, чтобы вызвать огонь, если, а ну, чтобы обнаружить, чтобы противник. Об, об, об, об, ну, Выявить вы... да, да, его огневые позиции. Как бы, да. На что они подошли там к командиру своему сказать, так нас же там могут убить, ранить или убить. Ну так, парни, ну вы, на а вдруг войне. Завтра война, вы я же на это... Да, да, это Вы же на войне. Ну и в итоге, там часа через полтора, после вот как они услышали, что им эту задачу. Им еще не сказали, кто там, что, где, как. Все это груз 500 сразу стал. Для меня это дезертир. Вот в моем понимании это дезертиры. Ну вот я был недавно там, в Херсонской области уже после командировки, пока вот мы, скажем так, идет отдых нашего подразделения, потому что мы уже заходим обратно вот, на защиту нашей рубежей, нашей Родины. И э, я, ну, мне скучно, ты знаешь меня, мне скучно сидеть дома постоянно, я поехал э, там, к ребятам с военными волонтерами там, передать различные подарки. Вот. Ну и сидим, общаемся, и, вне, и пересеклись в нескольких подразделениях, передачу передавали, и в нескольких с мобилизованными. Uh -huh. Я могу сказать, что они хорошо одеты, я могу сказать, что у них автоматы, не, не, у, меня был, у меня был автомат АК-74М, достаточно хороший автомат, uh -huh. как бы. у них АК-12. Ну, то есть у них уже современные автоматы, как у нас э, специ... мобилизованные. Да, да, как у сил, сил специальных операторов. То есть хороший автомат, на котором уже стоит коллиматорный прицел, на котором уже mm -hmm. да, как бы там магазин, вот этот модный, да, все там смотрят, который уже визуально видно, сколько там патронов. То есть, не то, что так уже визуально можно посмотреть, сколько там патронов. Ну, то есть, хороший, но уже со складным прикладом он более он полегче, как бы, да, он уже там э, со всеми делами, скажем так. У них достаточно хорошая экипировка, и кто там говорит, что ну вот я это видел, и я могу сказать, ну я с ними там, ну как пообщался, но э, мне интереснее было узнать о них, об этих мобилизованных, мнения у уже, скажем так, опытных бойцов. Угу. Я у одного из там командиров разведотделения интерес, поинтересовался, я говорю, ну а как вот? Парни приехали, что скажешь, там, ну что, груз 500 или нет. Ну, как бы мы знаем, на своем, скажем так, языке mm -hmm. разговариваю. Он говорит: да нет, я тебе могу сказать, это нормальные ребята. Ну, то есть, и они подготовлены не только в плане физически, технически, оно не и морально. Поэтому я, я не был на, ни, ни разу вот не присутствовал на занятиях с мобилизованными, которые сейчас происходят, mm -hmm. вот, ни разу не видел, как происходит. Но мне кажется, что их еще и психологически подготавливаю, Потому что вот человек, который мне сказал, он говорит, они не только. Тактически, да, физически там подготовлены, но и морально эти люди подготовлены. Насколько мне известно, а, вот Таврида, она тоже поддерживается крымскими властями. Мог бы ты вообще немножко рассказать о самом подразделении, вот с точки зрения, а, ну, на какие средства оно существует, кто его поддерживает, получаете ли вы зарплаты, и, скажем так, сколько вы получаете, если это не секрет? А... Ну, же, добровольцы, какие могут быть зарплаты? Ну, сейчас вам же да, сейчас... содержать нужные семьи, и себя, как mm -hmm. бы там. Добровольцы. Сейчас, да, сейчас уже стоит вопрос о том, что сейчас там контракты, там, да, вот новая, вторая командировка, тоже там э, контрактом с Министерством обороны, что мы будем. Э, иметь, скажем так, такие же социальные гарантии там, и выплаты, как военнослужащие российской uh -huh. армии, как контрактники, да, вот тоже соцпакеты, будем уже, соответственно, получать и зарплату какую-то там, и льготы какие-то, ну, и все, все дальнейшее. Нам, нам помогает Сергей Валерьевич Оксенов с первых дней, еще будучи в военкомате Республики Крым, когда первая группа, мы двумя группами просто уходили, одни в один день, они насыщенные uh -huh. другие. Сергей Валерьевич пришел, да, бачка приехал, Сергей Валерьевич приехал. Он сразу высказал слова поддержки, как бы слова благодарности. Он несколько на советов допустим, несколько таких хороших дал нам, и нам буквально сразу же там очень для отряда очень ощутимая помощь. да ну, казаки, понимаете? Казаки это такой народ, который вот во все, во все во все времена казаки они сами себя всем обеспечивали всегда. Вот на войну, допустим, да, во времена там российской империи война казак должен иметь свое обмундирование, сбрую, так свое оружие, своего коня, своим, строевым конем прийти уже там в пункт сбора, ну, катаману там, ну, сейчас назовем так к пункту сбора, а уже в дальнейшем, допустим, да, то есть, то есть тот же фурат, корм для коня, там, порох, боеприпасы, это уже э, государям, императорам уже, там, да, предоставлялось. Также здесь мы, когда пришли, по факту мы все были там одеты, обуты, как бы, да, ну, только если без оружия, как uh -huh. бы без там бронежилетов, хотя у кого-то и были. Вот. И глава республики сразу выразил поддержку. Очень немаленькую, потому что я был один из тех, кто ездил и по республике Крыма, и городу Севастополя по всем вот специализированным магазинам и по Ростовской области, пока мы там несколько, там, какие-то 2-3 дня находились, вот. и... И закупали, скажем так, то, что необходимо для отряда, ну, как мы искали то, что надо, брали счет, фактуру и там уже mm -hmm. нам это покупало, покупали, покупали и не раз это. Но ну, и э, как бы э, военные волонтеры, как сейчас это тоже новый термин, да, военные волонтеры, там блогеры многие тоже помогали, там, вот, всем нам известный политолог Алексей Живов, как бы это вообще отдельно благодарность, mm -hmm. как бы. Это и коптеры, и прицел ночного видения, и тактическая медицина, и там просто, там, ну, понимаешь что сколько это стоит, там говорят, да просто можно в интернете зайти посмотреть, сколько это стоит, и ты понимаешь, что как бы, где-то же человек нашел эти, эти средства, чтобы купить, как бы да, и мы все прекрасно знаем, что он там не украл, и Русский Союз там, да, помогал, и Кочетков Алексея помогал, там, ну, очень много. И Лера да? Петрусевич. И Лера Петрусевич сейчас вообще вот сейчас э, у нас... Добровольский отряд Крым поменял mm -hmm. нас, да. Мы ротировались. Тоже ребята из Крыма в основном mm -hmm. все там. И Я вот знаю, я сопровождал. но Лера попросила меня помочь. Там, да? Я сопровождал ее, там порядка ну, товара привезли там ребятам, ну, различную помощь, там порядка 4 миллионов рублей. Mm -hmm. На минуточку, да. Это, это однокомнатная квартира это вот это и теплая форма теплая да и зимняя это и теплые сапоги это и генераторы там бензопилы продукты питания там термобелье, термоноски, там лекарства ну, там, там просто вот Мерседес-спринтер, он просто полностью был полный, как mm -hmm. бы, и, и спальники, и карематы, как бы, вот, то есть там очень ощутимо, и, и, и Лера вот автомобиль подарила УАЗе, как бы, за что отдельно спасибо, там, и Валерий Петрусевич, и Ольги гресименко да, с которой они вот вместе скажем так, работают, собирают, помогают. Вот. То есть, ну, ну очень, действительно, очень много людей помогало как бы, и помогает. И сейчас вот мне, ну вот я к вам сюда ехал, мне звонят, вы же там обратно, да, говорят, вы вот обратно сейчас собираетесь, да, там дайте список, что вам надо, что-то будем понимать, что, что искать, что находить, потому что, знаете, эти люди уже помогали как бы. А в чем и... сейчас дефицит? Вот что-то вот необходимо подразделению? Ну, подразделению, понимаете, много чего необходимо. Те же квадрокоптеры, это как знаете, как расходный материал, как те же жгуты в аптечках, mm -hmm. да. Хорошее обмундирование, хороший бронежилет, там, да, хорошее, хорошее средство защиты, там, транспорт. Потому что э, вот знаете, не всегда, э, там грубо говоря, вот есть у нас УАЗИК, да, вот там не всегда можно выполнить поставленную задачу, имея УАЗик. Иногда mm -hmm. надо достаточно простой до простых Жигулей гражданских, но которые будут быстрые и маневренные. Вот, то есть транспорт необходим, э, э, хорошее тактическое обмундирование, потому что его как бы в магазинах сейчас, как бы все мы знаем, что очень мало, угу. то есть где-то шить надо, заказывать очередь. Ну и плюс мы все прекрасно знаем, что надо вот, я на войне еще раз убедился, да, скупой платит дважды. Потому что лучше я куплю себе штаны там, за 10 11 тысяч рублей, но они у меня прослужат полностью, чем mm -hmm. я буду раз в 3 недели покупать штаны по 4 тысячи рублей себе. Ну, потому что это, это в лучшем случае раз в 3 недели. Вот. Хорошие, хорошие бронежилеты, как бы, да, необходимо. Там те же шли. Это хороший там. бронежилет. У меня? Mm -hmm. У меня нету сейчас бронежилета. А как так? Ну, мне выдавали бронежилеты, я свой сдал. У меня был там 6. 6B-45, по-моему, там бронежилет. Mm -hmm. вот. а, ну, скажу... за тебе его обратно выдадут? Не знаю. Но я такой, что я, вот, э, э, я бы такой, что я бы себе э, изыскал средства и купил бы хороший бронежилет, как, допустим, у там да, наших, скажем так, спецназ, у сил специальной mm -hmm. операции, как бы у них хороший, во-первых, они прочные, легкие. Но вот заказать где-то в магазине его найти проблематично. Не потому, что он там только mm -hmm. для спецслужб, а просто вот, ну, каждый такси, кто понимает немножко в этом, каждый себе хочет как бы я купить. Я так подозреваю, что, скорее всего, ты знаешь, как, где это можно найти. Это же не первый год замужем, в данном случае, там, на фронте. Авито в помощь. Ну, и средства есть? Да будем общаться с меценатами, с волонтерами опять вот общаемся. Кто-то же знает... Сколько стоит такое прям Ну, вот я буквально... Вчера, позавчера я смотрел на Авито, там я созванивался, mm -hmm. смотрел, да, мне и видео скинули там в Ростове, там продают там 45 тысяч рублей. Этот, 45 да, тысяч рублей. Слушай, да. ну, я просто думаю, может быть, мы попробуем как бы с нашей программы поднять этот вопрос и собрать эти 45 тысяч рублей для... Алексея, как бы, чтобы он был в нормальной броне, you know, это просто эксперимент, посмотрим, как бы, насколько Дело люди готовы. Дело в том, что, да, я вот всегда найдется, знаете, злые языки, которые там, причем это действительно, это злые языки, которые как диванные эксперты там их uh -huh. называют, которые там будут говорить, о, там он собрал денег, купил себе машину, там, да, там или еще что-нибудь там в карман положил, а бронежилет это ему выделил, uh -huh. к примеру, там, да, там или еще что-нибудь. И были такие случаи, я знаю, кто, и ты этих людей знаешь, что. Ну, это люди, по которым просто бла-бла-бла, говорят, и все. А Когда он говорит, ну ты ж позиционируешь себя как патриот России, а что ж ты? Ну, приди рядышком. Приди рядышком, сядь в окопчик, посиди хотя бы неделю. Просто неделю рядом посиди, не надо воевать. Просто посиди там порассказывай мне что-нибудь, чтобы я не уснул там до да, ночью или еще что-нибудь. Ну, поддержи морально как-то. Все, вопросы там все отпадают у людей. И вот я сейчас общаюсь со многими там волонтерами, там, меценатами. Там, ну, просто с людьми, да, там, вот как, давайте, там, может, даже номер карты, я говорю, вот не на, хотите помочь? Вот я вам скажу, что мне, что купить и где купить. Вы купите сами. Э, Передачи. Ну, я считаю, это вполне там, нормальная позиция. Э, То да. есть в данном случае я там не прошу у тебя там никакой счет, я просто Нет. не знаю, как мы это еще делать будем. Но там к примеру, как бы я может быть заведу там какой-то отдельный счет и сам, как бы попрошу людей, как бы сказать, скинуться, да, и, соответственно, посмотрим, во-первых, насколько, как бы, люди от, откликнутся, опубликуем отчетность, как бы, сколько пришло, вот, соответственно, и потом, на что это было потрачено. Друзья, проект «Около войны» призван не только освещать специальную военную операцию, но и всеми доступными средствами поддерживать наших бойцов и мирных жителей, пострадавших от боевых действий. И мы призываем вас, наших зрителей, по мере возможности участвовать в этом. Бойцам важна поддержка общества. От этого зависят их жизнь и здоровье. Сегодня мы объявляем сбор средств на качественный бронежилет для нашего гостя, бойца казачьего штурмового батальона Таврида Алексея Борисюка. Нам нужно собрать 45 тысяч рублей. Сбор средств будет осуществляться на специально заведенную для этих целей карту на мое имя. Ее реквизиты будут указаны в описании. Отчет о результатах сбора, скриншот Скан-копию выписки из банка, а также отчета приобретения бронежилета мы опубликуем в одном из ближайших выпусков «Около войны». Несколько вопросов по вот, тому, что на тебе сейчас находится, извини. Во-первых, во давай поговорим о шевронах. Вот, у тебя на левой руке как бы Адамова голова. Вот, насколько я вижу, да, то есть у нас, как бы, многие э, люди, которые не в теме, как бы, часто пишут, что это какая-то фашистская символика, как бы, да, то есть, там, череп и кости, УСС, подобное было. Расскажи мне, пожалуйста, что это за э, символ, почему ты его носишь? Ну, во-первых, э, я повторюсь, я казак, угу. я человек православный. Здесь, Адамова голова, и написано, чая воскресенья мертвых и жизни будущего века, аминь. То есть, да, что это? Я желаю воскресения мертвых, да, чтобы воскресли мертвые, и чтобы живые как бы жили и процветали, ну, да, на вот, скажем так, на человеческий язык это все переведем более общественный. Uh -huh. Вот, да, Если мы возьмем, если да, люди, которые я очень много, удив... я это видел, встречал. Местные жители, мне бабушка на рынке на одном из служби на территории говорит, хлопцы, а что это у вас uh -huh. Это Я говорю, Не, а, вы а у нее крестик висит. Вот если вы посмотрите в ноги э, в распятие, да, uh -huh. в ноги Иисуса, вы увидите там, что там изображено, там Адамова голова. Uh -huh. Вот, да, это во-первых. Во-вторых, это баклановский флаг. Вот я думаю, что мало кто из наших зрителей вообще знает, кто такой Бакланов. Я-то знаю. Расскажи зрителям, кто это. и. Ну, это, гения... это гениальнейший ман, казачий, mm -hmm. да, который участвовал в Кавказской войне, который в принципе... В Кавказской войне 19 века. Да, был. да, да, да, да, да. Который действительно, его боялись многие враждебно настроенные товарищи по отношению к Российской империи на тот момент, потому что он не только словом, он и делом наводил, скажем так, порядок наверенные ему территории, выполнял задачи. Это, ну, это, это, человек -легенда. это человек легенда. Если взять почитать историю жизни конечно, Бакланова, там, ну, это можно как бы отдельным курсом там, в военных училищах его читать. Потому что это, давайте вспомним, да, тот случай, когда там немирные горцы налетели там на одно из расположений, да, а Бакланов принимал баню. Во-первых, он сам по себе, ну, статный большой был человек, да, крупный, вот, плюс у него же лицо было оспой, скажем так, Угу. побита, да, борода, вот это, потому что усы, как бы, и тело волосатое, да, и когда он вышел с бани, они же испугались, ну, медведь с бани, русский медведь вышел с бани, как бы, и эта же легенда и ходила очень долго, и ее можно во многих учебных книгах э, прочитать, вот, это, это гениальнейший человек был, вот, который действительно показывал, э, он действительно изучал Россию, любил ее, и который действительно показывал мне словом, вот мы вам там что-то брал и делал, угу. и делал это успешно. И я не знаю, вот я сколько читал да, за него, я не знаю ни одной э, операции, военной операции под его руководством, которая у, закончилась бы неудачно. Вот я ни одной не знаю. Ну да, на самом деле Бакланов как бы был как бы устрашением, как бы, для воюющих с нами горсов, примерно на таком же уровне, как известный генерал Ермолов. Конечно, да. А мог бы сказать, вот у тебя еще здесь нашивка, написано ЦСК, это позывной? Это твой? мой позывной. Почему? Да. Почему такой позывной? Ты Эх. футбольный болельщик? Ну да. Ты, да, ты... я болею, я болею за Красно-Синие цвета, за команду, за центральный спортивный клуб армии. Uh -huh. То есть у тебя. Дважды ордена Ленина. Первый обладатель Кубка Уефа. Да, это в принципе клуб, который Россия вывел в Еврокубке, скажем uh -huh. так, да. Вот, я болею. И когда там, скажем так, и позывной этот я себе не выбирал, он, скажем так, немного раньше. Меня так стали называть старшие мои товарищи. Угу. Вот, потому что у меня там ну, очень много различной символики в машине, там, на предметах одежды, как бы, да, и вот у меня там Леха, ЦСК, ЦСК, ЦСК. И потом, когда там все стали позывные, там кто-то все там выдумывать там, какие-то там героические там, позывные, там или еще какие-то там, ну, тут как бы. Слушай, то есть ты не просто казак, ты еще и как бы околофутбольщик получается. Нет, там, да, футбол и около футбол и околофутбол. Футбольные болельщики и около футбола даже немножко две разные вещи, как бы. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Да, я знаю, что такое около футбол. В свое время я, скажем так, увлекался. Ну, этим, то есть, как бы, ты имеешь к этому отношению. Этим явлением. Ну, сейчас, сейчас уже, как бы, немножко другие интересы. Силу, ну, хотя, у меня, да, у меня, да, у меня вот есть такое, было такое хобби. Я, как бы, с этим хобби иду дальше. Ну, вообще, я знаю, как бы, что достаточно футбольных фанатов, как бы, да. То есть, на фронте находится тоже подразделение «Испаньола» есть. Э, вот, Сформированный из футбольных болельщиков. Как бы, ты сам встречал, как бы, еще ребят, как бы, из э, около футбола? Я знаю, в фир... принципе, Фирм. я знаю, я лично знаком с испанцем, как uh -huh. бы, да, он... <мигут> да, вот в нынешней компании он в Севастополе жил и живет, как бы, да, у него здесь. Я лично знаком очень хорошо, мы очень ä, плотно с ним общаемся. Сейчас просто связи нету, как бы, ну, понимаем. Uh, я знаю испанцев очень хорошо, я много знаю многих людей, которые в Испаньоле. Я знаю человека-болельщика Симферопольской Таврии, который в составе Испаньолы сейчас, как бы, да, сражается там. У нас почему-то посчитали футбольных болельщиков, да, фанатов что это какая-то угроза uh -huh. для государства там, и там начали какие-то там постоянно проводятся какие-то профилактические беседы там но да, ну, я понимаю прекрасно понимаю потому что вот, госпереворот в 2014 году в Киеве был совершен э, одними, одними из тех кто, чьими руками совершался это были футбольные фанаты там Динамо Киев там Днепропетровского Днепра там Харьковского Металлиста там, и, и другими как бы да других команд вот, активными да, болельщиками и мы прекрасно понимаем почему это но как сейчас оказалось и, и фанаты же футбольные фанаты же себя всегда ставили как патриоты россии да, конечно, как бы, да. это во все футбольные суд... фанаты это в большинстве это, случаев это, патриоты это, это, как, как патриот. бы националисты в хорошем смысле этого слова да, правые ребята да, как бы, да. вот. и сейчас когда все там принимают вот этот фан иди непонятный да то есть но ну, я ну вот ну, чисто случайно, ну, не знаю, там спешил я куда-то. Я нарушил там скоростной режим, мне да, там штраф пришел. Все, я уже не оформил, я не могу со своей семьей пойти. Да, с семьей, не то что с друзьями пойти там на заворотку, да, на сектор поболеть, по фанатить. Я просто не могу взять семью в выходной день пойти на футбол, потому что мне фана уже этот не оформит. У меня будет административное правонарушение, как бы, да. То есть это за Но любое там, правонарушение. Ну, там да, там очень Ну, понимаете, это то, что не нужно. Вот сейчас фана этот отвели, что на, посмотрите, где футбол и так как бы да, умирает в России но по факту нету нормальной у нас активной действительно поддержки, как это было раньше вспомним там 10-20 лет назад вот. и сейчас как оказалось да, пока против фанатов вот вводят вот такие вот моменты то фанаты Одни первые, кто пошли, встали на защиту своего, одни из первых, кто встал на защиту своего государства, своего народа, как бы, да, и вообще интересов своей страны, как бы. Да, и... я с тобой согласен, и последнее, что у тебя за медаль? Это государственная награда Республики Крым, медаль за мужество и доблесть. Глава Республики по возвращению из зоны проведения спецопераций, глава Республики вручил. За что ты ее получил? Так, наверное, посчитали нужным. Ну хорошо, <смех> ну, есть все. Есть это сам есть моменты, о которых нельзя говорить. Как бы я, я вам сказал, ну я, как бы службу, скажем так, командировка у меня была в подразделении в Казачьем трудном батальоне Таврида, да, в, развед, в разведвзводе. Ну, как бы, за работу. Все, я понял. Друзья, просьба. Проекту около войны важна обратная связь. Мы стремимся быть актуальным, интересным